Я поражен тем, как обманывают зарабичан в Польше и хорошая, реальная работа в Польше. Всем привет, дорогие друзья! С вами канал Work and Life. И я его ведущий Антон Белюк. И сегодняшнее видео будет видеороликом в формате влог, так называемом. Потому что я покажу вам сегодня одну из самых моих любимых частей моей работы. Дело в том, что у меня в Польше свое агентство по трудоустройству под названием ProExWork. Мы предоставляем людям. Хорошая, достойная работа на любой цвет и вкус в этой стране, как для разнорабочих, так и для специалистов. Но что самое главное, мы показываем все как есть. То есть снимаем как условия труда, так и условия проживания для людей, которые у нас работают, условия, которые мы предоставляем. И, соответственно, человек уже в таком случае знает, куда он поедет, на какую работу попадет, точно что он будет делать и точно в каких условиях он будет жить. Сегодня же я поеду снимать условия труда на одной из наших хороших вакансий вакансий по дорожным работам то есть грубо говоря стройка строительство дорог также сегодня я вам расскажу о том как обманывают заработчиков. В принципе, схема классическая, но поражает больше всего то, что на эти классические схемы все так же, как и раньше, продолжают вестись люди, иначе этих схем уже не существовало бы. Одна из моих подписчиц мне прислала текст с вакансией, которую ей предложили, и она у меня спрашивала, обман это или нет. Для меня вывод был очевиден и моментален, что, собственно, это обман на 100, а даже на 1000%. Почему то, что было предложено в той работе обман, и почему таких предложений в интернете сейчас очень много, а самое главное, как отличить предложение, в котором вас хотят обмануть предложение по работе, от предложения достойного, от предложения, которое, скорее всего, будет реальные вакансии, на которые вас не кинут на деньги. В общем, чтобы это все узнать, обязательно досмотрите видео до конца, потому что самая интересная и полезная информация будет, конечно же, во второй его части. Я нахожусь в городе Белосток, поедем за 90 километров отсюда, прямо под белорусскую границу, именно там находится работа, и там же недалеко будете жить. В общем, устраивайтесь поудобнее, и я начинаю. Поехали!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 Это я сейчас еду в лифте, просто забыл вам напомнить, что списки всех актуальных работ, которые мы сейчас предоставляем, вы можете найти по ссылочкам, которые в описании к этому видео. Там же будет мой номер и моего помощника-рекрутера, он же появился и в нижней части вашего экрана, вайбер, ватсап. Пишите по этим номерам, и мы обязательно ответим вам в будние дни в рабочее время по поводу работы в Польше, и будем вас трудоустраивать и менять вашу жизнь в лучшую сторону. В общем, такие вот условия труда на этой вакансии. Скоро снимем там жилье. Условия проживания у нас также обычно очень достойные. Пишите в комментариях к видео, если хотите Сниму отдельное видео с условиями проживания и с этой работы. Но сейчас хочу, конечно же, вкратце еще зачитать вам условия, на которых вас возьмут на эту вакансию, вакансию на строительстве дорог. В общем-то, туда сейчас требуются как разнорабочие, так и специалисты. Разнорабочие – это люди, которые будут просто помогать. Они, собственно говоря, были на ваших экранах. Вот сейчас они на них тоже находятся. То есть вымерять какие-то размеры там, дороги, эм, помогать класть плитку, Принеси, подай, короче, ну и в будущем, конечно же, есть перспектива научиться класть ту же самую плитку и зарабатывать там больше. Также нужен инженер один, да-да, они хотят весь там состав поменять на белорусов и украинцев, поэтому инженера возьмут тоже белорусы, либо украинцы. Естественно, это должен быть человек со знанием польского языка, коммуникативным хотя бы, человек, который сможет читать чертежи на польском языке. Ну и зарплата у такого человека будет 5000 злотых то в месяц. В то время, от 5 вернее, в то время как у разнорабочего от 3,5 тысяч до пяти тысяч злотых нетто в месяц. Конечно же можно перерабатывать от 8 вплоть до 16 часов смену, естественно по желанию. Но обычно они там работают как на любой стройке, больше чем 8 часов. Это ясное дело, потому что э, существуют определенные нормы и определенное количество времени, за которое нужно выполнить тот или иной объем работ. Также нужен водитель. Э, асфальтного катка, да, наверное, это так будет правильно сказать, извините, я не, не специалист в этой технике, в том, что вот этой штуке, которая сейчас на ваших экранах, нужен водитель, которая закатывает асфальт, да, эта машина, ну и соответственно, водитель асфальта каталки также будет зарабатывать от 4000 злотых чистыми в месяц до 5 и даже выше, смотря тоже сколько часов, какое количество часов этот человек будет отрабатывать, что, пожалуй, самое привлекательное на этой вакансии так это то что э, туда будут вас возить проезд не то что абсолютно бесплатный от жилья до работы а еще и время проезда будет отплачиваться дело в том что сейчас вот эта работа находится в 90 километров от города белосток в сторону белорусской границы то есть возле самой белорусской границы и, соответственно, от жилья, где вы будете жить, это в городе 7000, такой городок небольшой польский, до самой работы, также нужно будет ехать около часа. И этот час будет считаться так, как будто вы работаете. Хотя в это время вы будете просто ехать, сидеть в бусе на работу. Также и обратно вы будете ехать, а час этот, который вы будете ехать обратно, будет считаться рабочим. По поводу вакансии, я надеюсь, разобрались. Если остались вопросы, то пишите, соответственно. В комментариях к этому видео на самые интересные отвечу. Также наши номера Viber и WhatsApp будут в описании к этому видео. Вернее, мой номер, моего помощника рекрутера. Пишите по ним в любое время, и мы обязательно ответим вам в рабочие дни. По поводу работы в Польше будем вас трудоустраивать. Также в описании к этому видео будут ссылочки на ресурсы, где вы найдете и другие актуальные вакансии. То есть там будут тоже подробные списки с подробными описаниями. И эта работа тоже там будет более подробно описана. Если хотите проходите и ознакомьтесь. И естественно хочу напомнить, что всем желающим абсолютно бесплатно делаем Карты по быту и воеводские разрешения на работу, вернее, абсолютно бесплатно помогаем изготовить. Ну и, друзья, что касается обманов Польши, который, к сожалению, продолжает иметь место быть, классические схемы, они не меняются. Дело в том, что люди, большинство людей склонны верить в сказки, склонны верить сказочникам. Ну, такая, наверное, у нас природа, поэтому большинство людей... Продолжают вестись на такого рода обман. Что я имею в виду под обманом? Сейчас вам, собственно говоря, зачитаю. Дело в том, что, как я говорил, моя подписчица, либо женщина, которая просто интересуется моим творчеством, на днях прислала мне вот такой текст. В котором она пишет: Здравствуйте, Антон! Простите, что беспокою вас. Срочно нужна личная консультация по вопросу трудоустройства. Ваше агентство я знаю и даже с вами лично встречалась, когда искала работу в Белостоке. Но на данный момент, к сожалению, у вас нет вакансий для женщин. Я нашла на флагме предложение о работе и даже в Белостоке. Как я и хотела бы, но есть одно но. Посредник находится в Украине, чтобы он выслал мне приглашение на работу, просит перечислить ему деньги в размере 30 долларов США, соответственно, и даже не на расчетный счет, а на частное лицо. Меня гложет смутное сомнение. Причем у них на флагме очень много вакансий, а у вашего агентства, которое находится в Польше, столько вакансий нету, а у них более 40, и все актуальны. Хочу спросить вас, как проверить, что это не развод на деньги. Заранее спасибо. Потом она пишет, я вам отправлю текст. В общем-то говоря, с описанием этой вакансии. И вот она мне отправила и этот самый текст я сейчас вам также зачитаю. Требуются мужчины, женщины и семейные пары на предприятие, которое специализируются на упаковке различных видов товара, такие как печатные материалы, коллекции каталогов, рождественские товары, мультимедийные компакты DVD э, обязанности. Работа заключается в ручной упаковке э, сканирование, маркировки различных видов товара. Работа несложная. В чистом помещении без шумов и запахов. Зарплата гарантирована 17 злотых 43 гроша в час. Выплаты четко с 10, с 10 по 15 число каждого месяца на банковскую карту. График работы только дневные смены. 5-6 дней в неделю по 10-12 часов в день. Оплачиваемый перерыв каждые 4 часа по 15 минут проживание бесплатное проживание в квартире кухня ванная стиральная машина интернет микроволновка посуда подушки идеала комнаты на 2-3 человека официальное оформление умова працы всем работникам оформляют карту побыта на три года или воевую разрешение на работу всех работников встречают с вокзала требования до 50 лет чтобы были люди и Собственно говоря, женщина дальше пишет. Если бы такого рода вакансия была бы от вас, я бы даже не задумывалась. А здесь, что вы можете мне подсказать? Ну, в общем, друзья, вот, к примеру, опять же, сравнить работу на стройке, которую я предлагал до этого. Там 15 злотых чистыми в час предлагают разнорабочим. Это работа на производстве дорог, на строительстве дорог. Соответственно, работа, как правило, тяжелее, чем в цеху. Она под открытым солнцем, как правило, под дождем бывает работают. В мороз работают и си зимой. И, соответственно, там оплата по польским меркам, конечно же, неплохая. Потому что это не минимальная краевая 13 чистыми в час, 13 нетов в час, а это 15 нетов в час. В принципе, это нормально для такой, для такой работы, это нормальная зарплата для Польши. Если учесть, что человек разнорабочий, то есть не требуется ни знания языка польского, ни специальности какой-либо. 15 злотых чистыми в час это адекватно в такой ситуации. На производстве же обычно минимальную краевую в первый месяц, во всяком случае, получают люди без знания языка и без специальности. То, как расписана эта вакансия, сразу наводит на определенные мысли, во всяком случае, меня, как специалиста по трудоустройству в Польше. Дело в том, что, ну, как вы слышали, все очень крайне сладко. То есть жилье бесплатное, 17 злотых чистыми в час, даже почти 18, 17,47 там, по-моему чистыми в час, потом э, супер жилье, как бы опять же, мало того, что бесплатное, так и по описанию еще очень хорошее, берут женщин до 55 лет, одна смена, что тоже очень редко в Польше на производствах, э, ну и требуют 30 долларов, как бы за услуги, причем посредник в Украине, и вот все эти нюансы, все эти нюансы должны каждого из вас в будущем Надвигать на те мысли, что э, если такие сладкие условия, причем очень мутное расположение каких-то посредников, которые хотят деньги вперед, непонятно за что. Э, это все должно надвигать на те мысли, что это обман. Потому что на 99% так оно есть. Достаточно было бы сделать... Такой вывод, исходя лишь из зарплаты, которая здесь указана, а указано, что 17 злотых чистыми, 17, 43 там, или 47, не помню. Суть в том, что почти что 18 злотых чистыми в час на упаковке каких-то журналов там, сортировки или что там, неважно. То есть работа в цеху, э, из этого можно сделать, в чистоте, в тепле. Не требуется, как следует, сописание ни знания языка, ни специальности. И такая зарплата для Польши. Чтобы вы понимали, некоторые сварщики-специалисты сейчас 18 злотых чистыми в час получают еще на некоторых предприятиях. И это еще считается как бы нормально. Если работа не тяжелая, если тесты не тяжелые, так это сварщики, которые умеют варить. Но ну, специальность востребованная и э, специалисты люди да, получают столько. А тут для разнорабочего такие предложения с такой зарплатой. Но вот честно вам скажу, свою практику рекрутера и вообще владельца агентства по трудоустройству в Польше 3,5 года примерно вообще занимаюсь этой деятельностью, если брать это с самого начала, то я таких условий еще не встречал, чтобы это было в реальности. В выдумке, в обмане, да, такие условия есть. Очень часто предлагают такие вакансии сладкие, всякие недалекие люди считают, верят в это. Потом мне пишут там в комментариях сейчас так видео, что... Я предлагаю такую маленькую зарплату, потому что деру там с каждого чека деньги с зарплаты, свой карман, бред такой всякий пишут. Хотя такое вообще в принципе невозможно, когда легально отредоустраиваешь людей, что-то брать с его зарплаты, все прописано в договоре, сколько получает он и нам отдельно работодатель платит за каждый отработанный час этим человеком. Но дело не в этом, дело не в этом. Дело в том, что вот таких вот фантастических работ насчитаются люди, таких фантастических описаний. Потом смотрят на реальное описание работы, где им предлагают минимальную, краевую, по крайней мере, первый месяц, если работа на производстве, где не требуется ни знания ни языка, ни специальности. В лучшем случае, ну, 15 чистыми в час предложат, это если работа будет тяжелая, ну, с премиями до 16. Вот, это если тяжелая реально работа, очень, с ночными сменами. Очень много зависит, конечно, от тяжести работы, от того, сколько смен и так далее. Но вот такое сладкое описание, как здесь, что якобы вроде следует описание, что работа не особо тяжелая, в СИХУ работа тоже. Причем одна смена, да и женщины берут до 55 лет с такой зарплатой сумасшедшей. Это я аж еще написал, уточните у них, это брутто или нет, то есть чистыми или грязными. Она говорит, уточнила, это нетто. Нетто. То есть чистыми на руки почти 18 злотых в час предлагают. Из этого я сделал вывод, что это на процентов обман. Почему 99%? Ну потому что в нашем сумасшедшем мире может быть все что угодно. Э -э теоретически, если фирма не польская, а какая-то немецкая, набирает людей. Но никто бы не давал тогда объявления в интернете. На предпрязья с такими зарплатами, как правило, сразу же находятся люди без проблем, без объявлений дополнительных в интернете. И тем более не пришлось бы брать на работу иностранцев. Если была такая зарплата в Польше, что вы понимали, без проблем нашелся бы поляк очень быстро. Поэтому, друзья, если видите что-то подобное, сразу уточняйте, брутту или нет, написана ставка. Если говорят нет, то вот на похожей вакансии, то есть чистый семинар, и знаете, что не стоит связаться с такими людьми. В Польше таких зарплат не бывает. На таких вот вакансиях, как здесь описано, которые я зачитал, это... Обман, я считаю, поверьте, я специалист в этой сфере и в чем-в чем, в чем но ну, в этом я разбираюсь, и достаточно большой у меня уже в этом опыт, то есть как будет, вы заплатите скорее всего за приглашение или что они хотят, там 30 злотых, 300 долларов, извините, и в итоге останетесь ни с чем. Может быть так, что вам скажут приехать, скажут какой-то адрес, потом еще скажут, чтобы вы что-то заплатили им, да, что вас координатор встретил, бывает такое, мошенники придумывают. Вы тоже заплатите, приедете на место, вас никто не встретит, и вы в Польше останетесь ни с чем. А еще и карантин вам будет пройти негде, потому что вас кинут, и вас вообще могут депортировать. Поэтому очень внимательно э, думайте, когда выбираете работу, и обращайте внимание на то, что вам предлагают, за какие деньги. Э, потому что... Ну, за все в этом мире надо платить. И м, не верьте в сказки. Советую вам не верить в сказки, потому что часто мне говорят, вот, а там предлагают с бесплатным жильем и больше зарплата. я говорю им, так едьте туда, едьте туда, раз там предлагают. Чего вы ко мне обращаетесь? И что вы думаете? Такие люди через пару недель, через месяц звонят или через месяц звонят мне и говорят, Антон, нас кинули здесь на деньги, помоги с работы. Отработали месяц, не заплатили. Или приехали вообще и сразу никого не было, а взяли за что-то там деньги вперед. А у меня уже нет актуальной работы для этих людей. Вот такое часто бывает. Поэтому, Друзья, будьте очень внимательны и бдительны в плане трудоустройства, чтобы не обжечься. А если вы хотите устроиться 100% на достойную работу, легальную абсолютно и реальную, чтобы описание работы 100% соответствовало с действительностью, тогда советую вам, конечно же, обращаться ко мне. Подписывайтесь на этот канал, делитесь ссылками на это видео с друзьями, пишите комментарии под этим видео, что вы думаете насчет всего увиденного и услышанного. Ну а с вами был канал Work Working Life и я его ведущий Антон Белюк на связи с Польши, прекрасный город Белосток. До скорых встреч за границей, друзья. Пока.